Приветствую всех на моем канале. С вами Ирина. В сегодняшнем мастер-классе я буду делать вот такие легкие цветы на зажим для волос. Размер этого цветка в диаметре 6 сантиметров. Цветок поставлен на зажим его длина 3 сантиметра а из чего он сделан сейчас я покажу для работы я взяла платок он состоит из полос органзы и атласа вы можете в своем шифанере найти ненужный шарф, платок или парео и использовать его для работы. Мне этот платок понравился тем, что здесь есть переходы цвета и я этим играла. Для работы также я взяла металлические шаблоны от Надежды Мазур. Кому интересно будет, можете по ссылочке внизу под видео перейти в ее магазин. Также мне понадобился паяльник с острым наконечником, пинцет, зажим для волос, фетровый кружочек. Его диаметр 3 сантиметра. Для серединки я использовала бусину диаметром 8 мм. А также понадобится иголка с ниткой и клеевой пистолет. Итак, начнем по порядку. Вот этот коричневый атлас и органза я сделала из этого кусочка платка. Здесь я выбирала, как лучше положить эти детали. И сделала цветок. Второй цветок я делала с той стороны, где у меня горчичный цвет и коричневый. Получился вот такой цветочек. И теперь я хочу сделать цветок, где будут Оранжевый цвет, переходящий в светло-коричневый. Для работы я еще взяла большое блюдо. Можно это делать и на стекле, но на блюде или на большой тарелке это гораздо удобнее сделать. Расположила шаблоны так, как мне захотелось. И теперь аккуратно вырезаем Если у вас тоже будет ткань, как у меня, более плотная и легкая, то понятное дело, что более плотную ткань мы режем более тщательно. А там, где тонкая ткань, достаточно и одного раза. Одного движения Вот я провела и все уже разрезалось. Итак, я вырезаю. Чем удобно делать на тарелке, ее можно э, крутить в любую сторону. Как вам надо, как вам удобно держать руки. Мне это делать э, очень неудобно, поскольку впереди меня стоит камера на штативе. И это замедляет и усложняет мою задачу. Но ничего, я с ней все равно справилась. Теперь я снимаю ткань. Все разрезалось. И детали готовы к дальнейшей работе. самой маленькой деталью я пока ничего делать не буду. Так я оставлю. Здесь я смотрю, если есть какие-то огрехи при резке паяльником, я удаляю это ножничками. Аккуратно срезаю. И теперь смотрите, что я делаю. Поворачиваю лицевой стороной вверх. Складываю лепесток вдвое. Пинцетом зажму краешек лепестка, выпустив буквально 1 миллиметр ткани. И теперь еще очень горячим паяльником я эту ткань припаиваю. У меня лепесток приобретает форму. Здесь делаю то же самое. Это средняя деталь. И теперь самая большая. Точно так же. Придаю лепесткам нужную форму. Теперь продолжим собирать цветок. Для этого я самую большую деталь нанизываю на иголочку. Иголку ввожу в центре. Центр определяю на глаз. Теперь среднюю деталь. И ее располагаю так, чтобы лепестки шли в шахматном порядке. И теперь самая самая маленькая деталь точно так же в шахматном порядке лепестки это положение я закреплю двумя стежками и теперь пришью серединку бусину Здесь тоже достаточно пары стежков. бусину нужно развернуть так, чтобы дырочки находились в горизонтальном положении. Все, нинку можно закрепить и обрезать. Теперь я продолжу формировать цветок. Для этого я буду использовать горячий клей. Нанесу его прямо на бусинку, Совсем чуть-чуть. И один лепесток подклею прямо к бусинке. Самые маленькие лепестки. Паутинки от клея я убираю сразу же, но потом не оставляю. И последний лепесточек. И серединка получается как бы в чашечке. Вот так. Теперь остается подготовить основу для нашего цветка. Ветровом кружочке я делаю прорези по ширине зажима и подклеиваю ветровый кружок к самому зажиму вот таким образом и теперь можно нанести побольше клея и поставить цветок на его место. И получился вот такой интересный цветок. Атлас и шифон с переходом, э, таким нежным переходом в коричневый цвет. Смотрится очень красиво. Я благодарю всех за просмотр моего видео. Буду благодарна за комментарии. Кому понравился мой мастер-класс, не забудьте поставить лайк и подписаться на мой канал. тех, кто еще не подписан. Вот такие симпатичные цветочки получились у меня. получится и у вас. С вами была Ирина. До новых встреч!